Разушка, наши малютки уже готовы к переезду. У меня тоже все готово. Доми, не забудь пожалуйста очки. Сегодня солнечно. <свы> ты ж наша помощница. Ну что, ребятки, в добрый путь. В добрый добрый Доми, а ты ничего не забыли? Все на месте. Доме, а где мои очки? Очки рассада, Апрелька. Будьте внимательны к себе и к своим близким. Оптика Дом – домашний подход к вашему зрению.